Сорт томата большой зак. Это очень мощное растение. Куст высотой достигает до 2 метров. Стебли тоже очень толстые. Плоды красные. Вот такие немного неправильной формы. И слегка ребристые. Это самый большой помидор в мире. Этот сорт томата уже более 10 лет, непобедим в США, и выигрывает конкурсы Самый крупный плод. Для конкурсов его выращивали весом 6 кг, а в среднем в США он вырастает до 3,5 кг. Этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый крупный сорт томатов. Так как томаты очень крупные, формировать растение нужно в 1-2 стебля. Обязательно подвязка к опоре. Вот так выглядит томат в разрезе. Мякоть красного цвета, малосеменной и многокамерный томат. Вкусовые качества очень высокие у этого сорта, один из самых вкусных и сладких сортов.